раз проверка связи отлично Итак, потихоньку будем начинать у нас сегодня 28 ноября остался месяц до нового года и мы с вами начинаем анализ рынка и посмотрим торговые возможности что присутствует на рынке и так Начнем мы э, свой анализ э, с на нефть, какая ситуация сейчас развивается, то есть смотрите, на прошлой неделе мы неплохо сходили наверх, закрепились, э, немножко повлетели и, и сходили, скорректировались ниже, есть, если посмотреть вот это все движение, то мы видим ярко выраженный объем, то есть вот он, что на гистограмме, что здесь на профиле рынка, мы его видим достаточно хороший, большой горизонтальный объем, и как раз таки сейчас цена на нем находится. Еще вчера я говорил, что от него стоит покупать, то есть пробовали, безусловно, пробовали вынести ненужных пассажиров, а, тем не менее, у кого стопы удержались, то, в принципе, смогли заработать более 60 пунктов. Сейчас, в принципе, ситуация может повториться. А, в связи с чем, с точки зрения агрессивных покупок, я рекомендовал заходить по рынку здесь сейчас для более консервативных участников рынка я бы возможно подождал наличие третьего теста если он будет конечно же и уже дальнейшее движение наверх если говорить о краткосрочных целях то безусловно возврат вот сюда к уровню 59 и к возможным стопам которые находятся чуть выше то есть это самая ближайшая краткосрочная цель. Единственный момент, что достаточно резво мы пошли э, уже вчера вниз, и допуская, что возмо возможно, как обычно, различные манипуляции, и для более консервативных участников рынка я бы посоветовал подождать э, по той простой причине, что вот здесь э, та область, где мы сейчас находимся, вот эта, она достаточно скользкая. И э, для консервативных трейдеров я бы дождаться более точного, точной направленности движения цены и уже исходил бы из ä, той реакции, ä, куда цена направляется то есть в таких областях, когда цена возвращается обратно в флет мы их называем тактические области то есть когда цена находится в тактической области и когда формируется новая тенденция когда идет обман толпы и необходимо, во-первых, вынести по стопам обмануть толпу, то есть собрать определенных участников рынка и развернуть рынок, то есть вот, оно происходит именно сейчас, в связи с чем имеет смысл э, дождаться более адекватного выхода, то есть если выход идет наверх, то безусловно, цена, э, основная цель это обновление вот этих максимумов этого года, да, то есть 59.05 и те стопы, которые прятали за вот этот хай, Шортисты, если все же цена у нас выходит ниже, то безусловно мы ждем, во-первых, динамическому уровню месячному 59, 56, 83, и я думаю, вот здесь цена более чем может, так сказать, погрязнуть, да? то есть как в эфире. В этой области есть неплохой уровень поддержки сопротивления, я думаю, что цену здесь, безусловно, могут остановить. Поддержку к нисходящему движению говорит вот этот импульс и вот эта пустота, которая осталась не заторгована, Ее безусловно, все вот эта пустота между, получается, между вот этими двумя объемами, Их вот эту пустоту могут попробовать заторговать в ближайшее время. Поэтому пока что с точки зрения агрессивных э, сделок позиций я бы о покупки а с целью, то есть какие у нас могут быть цели. Цель 58 15 раз, то есть совсем краткосрочная цель, ну примерно где-то, сколько у нас получается, 30, пункт, 30 да, пунктов, а, примерно вот в среднем вот эта область 58,52, то есть а, цена в любом случае любит и хорошее кратное число круглое, ну и плюс у нас есть здесь а, скопление объема недельного динамик -лево. Uh, и основное движение, если мы говорим наверх, это 5905, 5910. Если мы говорим о движении вниз, то я бы посоветовал в первую очередь дожидаться 5680, но, безусловно, вот в этой области, где у нас есть объем, давайте так сделаем. 5710 мы можем увидеть коррекционное движение. Оно, возможно, будет незначительное, но тем не менее основная цель шарта бу будет начинаться здесь. Так, и промежуточная. И ну, промежуточная, в принципе, вот вчера был буквально подстановил, поэтому 57, 54, 50, 50 может и попробовать отработать, ну примерно даже вот так. Все вот в такой области может работать, поэтому давайте вот так сделаем. Следующим, пока цена находится в так называемом э, формировании новой тенденции, в связи с чем ждем хорошего импульсного движения, я бы порекомендовал все же дождаться и уже заходить с ретеста Вот, э, повторюсь, для агрессивных трейдеров покупаем здесь сейчас цель 58-15, 58-20. 58, 50, 59, 05 При условии все-таки продавливания цены ниже Основная цель это 57, 57, 54, 57, 50 Я думаю возможно будет, что продавят И с ретеста можно будет заходить Дальше 57, 10 и 56, 80 Не забываем, что буквально через пару дней Если я правильно помню, 30 ноября у нас происходит заседание ОПЕК, страны ОПЕК и Россия, если я правильно помню, в Вене. Поэтому рынок может очень крайне нервно реагировать. И вероятно всего встреча будет происходить ночью и реакция будет в 3-4 ночи, когда откроется биржа. Поэтому, пожалуйста, внимательнее и советы не переносить позиции на следующий день. Что касается фичерса на S&P 500. То есть смотрите, на прошлой неделе мы ждали 2600. 2 2600 наконец-то э, взяли. То есть движение мы планировали от этого уровня. То есть вот он уровень. Э, это у нас динамический левел, динамический подс. -э, цена скорректировалась, сходила и пошла уже выше. Набирать, достигать новых исторических максимумов. То есть что происходит сейчас? Сейчас, в принципе, происходит точно такая же флетовая торговка. То S&P 500 зажат между между уровнями в ожидании, во-первых, ВВП и, во-вторых, процентной ставки. То есть понятно, что, скорее всего, поднимут, но тем не менее определенная такая зажатость есть. Что касается Уровней откуда стоит покупать или продавать Смотрите, с учетом того, что у нас такое флатовое движение Я рекомендую и покупать и продавать То есть не обращать внимания на тренд Если мы говорим о покупках То в первую очередь интересен уровень Во-первых, если взять вот эту проторговку Уровень 25.98 под POTS он неоднократно отрабатывался И он у нас служил как LPS И на прошлой неделе И на этой неделе уже однократно отработался. Что касается лонга, скорее всего в ближайшее время, да, в ближайшие несколько часов, скорее всего даже до американской сессии, точку входа в лонг мы уже можем не увидеть. То есть 2598, он уже в принципе поезд ушел. Если мы говорим о шарте. Смотрите, я выделил область, откуда она могла вчера отбиться, она в принципе отбилась, но все равно пыталась вынести по стопам. Что касается сегодняшнего дня, то я бы порекомендовал обратить внимание вот на эту область, ну, давайте возьмем вот так, вот на эту область, то по факту даже можно сделать по-другому немного, сейчас, секунду. я каналы эти не люблю но примерно в то, чтобы вам было понятно в каком ключе она двигается то есть у нас алоэ не обновляется и постепенно продавливается и с каждым разом все выше и выше и выше то есть примерно вот от этих границ то есть по факту flat, то есть берем нижнюю границу точнее верхнюю границу и нижнюю границу и отсюда я пригодал вам отторговывать. что касается Подтверждение. Смотрите, подтверждение зачастую может не быть, я бы обратил ваше внимание на BigPrint, то есть если снизить настройку, то, в принципе, при развороте BigPrint может быть. В связи с чем, снизим настройку и постарайтесь найти подтверждение, примерно в, в области 2605, 2605 и 2606, ну, где-то 2606, 2605 в этой области пикпринт может появиться. Это что касается S&P 500 на ближайшие несколько дней. Я думаю, основное движение будет в среду, то есть завтра на ВВП. Опять же таки, многое будет зависеть от того, насколько ВВП вырос или упал. А, в связи с чем, при, при этом а, исходе, я думаю, 2610-2615 на этой неделе мы можем закрыть вот эти две цели мы можем в ближайшие ну, в ближайшие пару дней до пятницы закрыть. Опять же таки не забывайте что уже совсем скоро если правильно, ну где-то вот 14-22 декабря скорее всего даже вот 3, на этой неделе будет экспирация контракта и торговля станет достаточно ватной. Она в принципе уже начинает становиться максимально ватной, а по той простой причине, что то с одного контракта переходит на другой, и не забывайте, что объемы могут врать. То есть на новом контракте, безусловно, будут появляться объемы, это просто закрытие позиции здесь и открытие там. Что касается э, стакана, то в принципе увидите интерес крупного участника рынка, вы вполне допускаю, что как раз таки от каждого, то есть каждому уровню цену попробуют привести. Э, насчет Лимиток не уверен, насчет Точнее, насчет лонговых лимиток Не уверен, насчет шортов В принципе, очень даже может быть В связи с чем Основное движение у нас про, О торговом в канале Но потихоньку-потихоньку Повышаем цену И растем Дальше у нас на очереди золото По золоту вчера у нас была идея Лонг В принципе, практически с этих уровней И с целью Обновить вот этот Основная цель была обновить вот этот Максимум и снести стопы Что в принципе вчера произошло И как раз таки вы можете наблюдать big print ну, Как раз таки стопы были снесены И цена скорректировалась, развернулась Это в принципе нам уже не актуально На что стоит обратить сейчас внимание В принципе лонг я думаю И дальше возможен то есть пока неопределенность по тому же ВП остается, все в принципе, очень даже может быть. То есть, лично мне бы хотелось, чтобы цена примерно в этой области остановилась. В принципе, цена уже находится в зоне покупок, скорректировалась и пошла дальше в, наверх. То есть, а, мне бы хотелось увидеть оп, вот такое движение. Безусловно, цена может еще раз попробовать скорректироваться отсюда. И вот так. Так, подаста история есть? Нет, на истории нету. Опять же таки, мы заторгуем вот эту пустоту, которая у нас была 16 октября. То есть, спустя полтора месяца мы все-таки решились ее заторговать. То есть, это приводит нас... Э... Тому что пусто, пустота всегда заторговывается, то есть рано или поздно все равно рынок заполняет все пустоты. Вот По, э, в связи с чем то есть, э, я на данный момент ожидаю лонг, то есть ближайшие 1-2 дня. Э, что касается возможного шорта, э, на данный момент. Э, что касается возможного шорта, то есть на данный момент. Такой возможности я не, не вижу, то есть каких-то хороших, качественных точек на вход э, я не вижу, поэтому в первую очередь э, рассматриваем продолжение движения наверх. Если же оно будет, то опять-таки э, по целям, таких сочных интересных целей нет, есть только одна большая грандиозная цель, она находится вот здесь. Давайте даже запасом возьмем, то есть она находится вот здесь, но до нее идти в принципе еще как до Китая, и предпосылок, движения к ней пока нет. Есть, возможно, какая-то истерика начнется завтра перед ВВП, но будем посмотреть. И плюс, не забывайте, сегодня достаточно много выступает много выступлений у председателей банков, в связи с чем то есть определенная нервозность, определенные шпили в обе стороны могут быть. И давайте по фьючерсу по йене пройдемся, смотрите, вчера мы обсуждали возможное движение Движение в принципе как и по золоту было одинаково и на обновление вот этих айов Единственный момент, вчера еще возможно было движение чуть ниже, то есть движение вот в эту область То есть отсюда было бы неплохо купить и как раз таки я отсюда ждал, то есть основное движение то есть коррекция и уже здесь закупиться и вот, движение наверх. То есть получилось по порядка 800 тиков. Но цена переиграла и э, сходила сразу наверх. То есть, на что стоит сейчас обратить внимание? Во-первых, вот он уровень, который у меня отмечен, это 89. Ну пусть будет 89-800. Мы видим огромную лимитку. То есть вот она, огромная лимитка, которая же стоит почти тысячи контрактов и уже ждет свою цену. больше чем уверен, что а, лимитка это просто манипулятивно и не дает цене упасть. В связи с чем, а, можно нетрудно догадаться, что цену либо не поведут наверх, э, вниз, и она просто уйдет наверх, либо все-таки по каким-то причинам а, цена упадет. А, на самом деле причин может быть несколько. Данную лимитку возьмут в рынок и уже отсюда, то есть пониже от подсад цена скорректируется, то есть откуда цена скорректировалась у нас вчера, в связи с чем, давайте вот так, по поводу коррекции, цена может уйти, знаете, цена может уйти либо сразу, такая вероятность на самом деле маловероятна, но тем не менее она есть. Либо цена сначала скорректируется. Это было бы очень щедро со стороны иены. И уже уйдет наверх. Что касается цели, в принципе, цель определенная есть, но основная цель у нас слишком высоко. То есть тут у нас 1800 пунктов. Такое движение можно сделать на процентной ставке на ОП, сильно сомневаюсь, поэтому давайте найдем что-то промежуточное. Так. Раз, два, и в принципе три. Ну вот, что у нас получается? Примерно промежуточную цели, которую хотел бы показать. Давайте. Да, кстати, по поводу шарта, в принципе, ну нет уже, уже поздно. Шортить надо было вчера. Так, движение раз. Движение 2. Это мы пока оставляем. Есть, ну, давайте в среднее возьмем вот так. То есть цена может уйти как э, с этого уровня, так и скорректироваться пониже. Я бы, у кого есть возможность, разделил лимитки э, на две части. Вот примерно что касается иены на ближайшие несколько дней. 988 вряд ли мы в ближайшее время возьмем но примерно обновить как минимум вот этот хай очень даже можем поэтому вот так а пока цена локально цена падает То есть цена падает и в принципе либо продавать то есть с точки зрения скальпинга внутри дня. Либо просто ждите, когда цена будет останавливаться и уже подхватывайте на покупки. По поводу евро-доллара. В принципе, тут все легко, легко и понятно. Хорошее движение, которое было на прошлой неделе. И сейчас что мы видим? То есть в пятницу полностью цену остановили. Вчера был такой незначительный добой. И сейчас цена падает. То есть, хотелось бы отсюда затариться, но оно на данный момент невозможно в принципе. То есть, если по каким-то причинам цену о, отправят наверх, то это будет очень и очень щедро с их стороны. И из этой, области, вот из этой области я бы всем рекомендовал искать продажи. Но на данный момент цена падает, и падает она вот сюда. Поэтому, если будут промежуточные варианты, безусловно, продавайте. Вот, и с целью 1.18.600, 1.18.605, то есть примерно туда цена и, <coughs> туда цена и движется. Движение пока, ниже пока я не рассматриваю, поэтому на ближайшие несколько дней основной э, ориентир 1.18.600. По австралийскому доллару. То есть смотрите, еще на прошлой неделе мы говорили о движении наверх. У нас было несколько точек, откуда цена может скорректироваться. 75, по 88, 75, 90 цена ушла вниз. 75 у нас, так, 76, 10. Эээ, здесь мы видим лимитки цена, с, то есть кластерное вливание, кластерный объем, и цена скорректировалась ниже. Эээ, до последних двух целей пока цена еще не дошла. Это 76, 55 и 76, 75. Я думаю, долго ждать не придется. То есть на данный момент... План, данный план остается без изменений. Сейчас локально мы ждем коррекцию чуть пониже. То есть примерно в эту область. И здесь мы будем подхватывать цены, опять-таки, не лимитками, а с подтверждением. То есть как только мы подтверждение увидим, то вот здесь можно будет покупать. Лимитки выставлять не рекомендую, потому что достаточно резво сейчас идет австралиец. И э, нужно посмотреть, куда он сможет опуститься. Как только нам это станет понятно, уже торговать будет чуть проще. Опять же, обращаю ваше внимание на огромный манипулятивный лимит, которые остается без изменений уже вторую или даже третью неделю. Я думаю, основная цель попытаться их взять в рынок. Ну, будем посмотреть. Фонд стерлингов. На удивление данный инструмент ходит очень и очень технично в последний как минимум полтора месяца, и я крайне рекомендую его к торговле. То есть на что стоит обратить внимание? В первую очередь на два зеленых пацан, два зеленых уровня, которые у меня отмечены, и они выступают уже неоднократно, выступали уровнями, уровнями поддержки и сопротивления. Очень неплохо отработался уровень 1.3290, также не менее хорошо отработался уровень 1.3325, и что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем с вами... Так, это уже можно удалить. То есть полностью наш план на развития событий отработался. То есть смотрите, сейчас старается просто выбить в обе стороны. И сейчас идет формирование тенденции и решает в какую же сторону цена пойдет. Чтобы никто им не мешал Я бы порекомендовал, наверное, подождать Либо для агрессивных трейдеров Попробовать найти покупки от уровня 1.3325 То есть, в принципе, уже где-то сейчас да? Что касается потенциальных целей Смотрите, вот эти две области мы преодолели Находимся выше Основная цель у нас В принципе Мы ее уже сегодня достигали Вот она один, тридцать три, пятьдесят семь. Так. Один, тридцать три, пятьдесят семь. А повыше у нас. Один, тридцать четыре, двадцать пять. Да. Итак касается возможного движения на самом деле пока все неоднозначно и данный уровень он заступает неплохой такой э, областью сопротивления и если я правильно сейчас вижу ситуацию цена может элементарно скорректироваться ниже. Поэтому дам два варианта развития событий. С точки зрения технического, технического анализа, который не так качественно, к сожалению, работает. И, и с точки зрения графического анализа, который работает также не так. Конечно, как нам хотелось, по, по той простой причине, что слишком мало денег на рынке и слишком активно их старается выбить у трейдеров. Итак, смотрите. С точки зрения технического анализа, пока, в принципе, цена растет и ни ничего не говорит о возможном снижении. В связи с чем э имеет смысл искать э покупки от уровня 1.3325 с целью 1.3425. Ну, примерно вот такое движение в 100 пунктов цена сможет преодолеть за 2 дня, где-то до четверга. В принципе, и все. То есть, с точки зрения техники... Растем, мы обновили хаи, мы снесли стопы и в принципе растем и ладно. Но с точки зрения графического анализа, то есть здесь формируется определенная фигура, которая называется фикс-префикс. Не могу сказать, что я крайне ей доверяю, но тем не менее достаточно часто она неплохо отрабатывает и возможно стопы она слегка покупает. А с точки зрения графического анализа у нас получается что? Что от уровня 1.33.57 имеет смысл искать продажи и с целью ну плюс-минус вот в эту область. Примерно как-то вот сюда. Это примерно у нас где-то 80 пунктов вниз. А в связи с чем, давайте что сделаем? Давайте вот так отметим. То есть пока 50-50 и тут уже либо кто чему больше доверяет, либо с подтверждением. Чем э, Если вы э, так же как и я больше видите продолжение движения в лонг глобально, да, имеет смысл искать покупки с целью 1.34.25. Если локально вы видите и хотите зашортить, э, в принципе можно пробовать. По рынку не рекомендовал бы, и, наверное, стоит э, присмотреться к уровню 1.3357, потому что только сейчас мы обновили вот этот лой. Вот, вот так, да? То есть если цена вернется сюда, то уже отсюда. Может быть не так красиво будет, но зато более правильно. То есть если цена вернется. Да, вот так то отсюда мы будем шортить примерно с этой цели. И что касается фунта стерлингов и последние два инструмента на сегодня. Это канадский доллар, который абсолютно на 100% отработался наш план прошлой недели. То есть мы искали два шорта, то есть две лимитки от 78 78.800 и 78.950. До верхней не дошли, от нижней ушли очень даже качественно. В связи с чем то есть на что обращаем внимание цена как и ожидалось здесь остановилась на уровне месячного подса то есть она пока зажата между недельным и месячным подсом а, будет коррекция нет будем посмотреть в первую очередь меня интересует как долго мы можем здесь простоять если будем стоять слишком долго это может говорить о том что пробуют а, развернуть а, тенденцию и Возможно, будут махинации, которые не так красивы для торговли, да? не так интересные, не так качественно отрабатывают. То есть На данный момент, хотя, что нам необходимо? Нам нужно ну, более или менее оперативное движение наверх, примерно вот такое. Давайте уже скорректируем. Вот так, да? То есть у нас движение наверх уже было, точнее вниз уже было. сейчас бы неплохо увидеть движение наверх вот к этим кластерным объемам. А, примерно даже вот сюда, То есть, чтобы было всем понятно, о чем идет речь. То есть примерно в эту область. И уже дальше на продолжение тенденции. Вот примерно вот так. И последний на сегодня это у нас индекс nasdaq безгранично вырос на прошлой неделе и останавливаться не планируют как бы не фиксировали позиции на что стоит обратить внимание на, э, вчера я планировал что может скорректироваться вот в эту область к сожалению коррекции мы пока не видим но самое логичное дождаться Давайте дальше вот так объем вот так нарисую покажу. Сейчас самое логичное все же дождаться движения вниз. Так, это у нас где? Примерно вот в области объемов находимся. Хотелось бы вот такого движения. примерно вот так будет оно нет пока нич ничто не говорит о том что движение вниз возможно и вполне допускаю что такой вариант развития событий просто элементарно не отработает если мы говорим о возможном движении наверх тут с одной стороны все просто все сложно каких то ограничений сверху нет только человеческая психика только человеческий страх да? то есть неуверенность Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на уровень 64.25, то есть это ближайший уровень, куда, куда прятали стопы. То есть 12 пунктов у нас еще есть, дальше уже все будет зависеть ну, в принципе на волю случая, то есть повезет не повезет. На данный момент имеет смысл либо дождаться. Давайте вот так перенесем. То есть имеет смысл дождаться либо движения вниз и уже покупать. Вот отсюда. Либо дождаться, когда будут сносить стопы. И при наличии подтверждения, предположим, это будет big print, либо лимитки кластерного вливания по кластерам допустим, вы увидите. Да, то есть вот здесь увидите, что проходят интересные беды АСКИ. В частности, нам нужны по рынку Аски. То в принципе, все очень может быть И примерно в этой области произойдет разворот Но пока данный разворот, такой хороший шорт от этой области Я, ну, честно говоря, не шибко верю Поэтому стоит смотреть уже из подтверждения заходить вот такой у нас непростой обзор по, по факту под конец года то есть многое сейчас формируется Та же нефть и она будет то есть тот тренд который будет формироваться в ближайший месяц он будет определяющим на 18 год как минимум на половину восемнадцатого года по доллару и по евро в ближайшие пару недель у нас опять таки тренд будет сформирован поэтому Uh, лучше не использовать лимитные ордера, потому что возможно различные махинации и uh, торговать лучше с подтверждением и по возможности либо по рынку, либо битаск, uh, uh, точнее buy бит, либо sell ask. Да. Вот примерно такими ордерами стоит отторговывать. В связи с чем, на этом наш обзор на сегодня заканчивается. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, uh, я отвечу, помогу. Что касается торговли, опять же таки, не забывайте перепроверять мою информацию, основываясь на вашей торговой системе, торговой методике. И мои рекомендации используйте в первую очередь как рекомендации, чтобы не пропустить уровни и ни в коем случае не используйте как торговые, торговые сигналы. То есть у вас есть своя голова на плечах, поэтому торгуйте аккуратно и желательно в профит. Всем спасибо и пока-пока. следующий раз мы с вами встречаемся уже в декабре. Нет, не в декабре. 30 ноября, последний день ноября в четверг. Все. Всем спасибо и пока-пока.